Всем привет, ребята, с вами Антон Савинов. И многие уже меня из моих подписчиков просили меня «Сделай обзор на камень, сделай обзор на камень». Конечно же, я сам не хотел, конечно, сделать такого, как делать обзор на камень, там всякие, это, то, все. То есть, как бы я, сказать, на свой канал не, бы не собираюсь, как бы, делать такие, такие самые тупые видео. Но постараюсь сделать такой видео обзор на камень, хотя бы там... Много чего, хотя бы там... поумнее буду говорить, там, это все такое... Про камень, говорят, э, есть очень написано, очень много легенд, сказок, это все такое. Например, сказка Меч в камне, когда в, меч был, э, в, меч, в камне был меч, который должен был перейти по наследству от, э, от, от короля отца, самому с его сыну, этого королю Артуру. Это там меч в камне. Еще камень там, это вот разума, изместители там всякие разные. Камень там познание, камень. Это вот самый... Или как догал из э, Карлик Нос. Когда прикоснешься к нему рукой, и он оживет тот самый догал, Такое каменное чудовище, которое принадлежит к этой травозной ведьме из Карлик Носа. Которая была, наверное, в мультике. Да, это вот СТБ. Карлик Нос от судьи Мельницы. Вот. Поэтому сегодня сделаем зона камень. Вот. Это, конечно, не очень приятное видео, но меня бы, конечно, попросили. И, возможно, ловите. Как видите, вот этот самый камень. Вот он. Другого камня у меня нет, но у меня одна девочка Софа попросила взять обзор на камень. Вот, короче. Что мы можем сделать? Мы можем провести по нему руки, чтобы просто сделать. Вот мы можем сделать такой как ритуал небольшой. Это, конечно, я не маг, конечно, но мы можем сделать ритуал. Такой вот. вот Поджечь. И вот так. Видите, получилось вот как такое, как пятно, такое, такая магия. А если еще как бы такое сделать, возможно. И что у нас получится? Возможно, как то очень туповато. Видите, тут было пятно, вот здесь вот, и оно исчезло. Теперь проверим этот камень на прочность. Пронзим его вот этим вот ножом. Выдержит ли он или нет. А еще раз, если вот так. Как видите, камень всегда твердый. И вот что вот это нож немножечко прогнулся. Вот. Впрочем, вот так вот. Что будет, если вот так вот положить, вот так вот, руку долго держать? Вот так вот. Как видите, не остается ни следа. Конечно, вот тупое видео я сделала.